мешая чувствовать себя здоровым человеком, я сегодня дам очень хороший, очень действенный совет. Нужно взять корни лопуха, которые заготавливаются или ранней весной, или поздней осенью, или сейчас их можно приобрести у кого-то, кто заготовил эти корни. Мелко порезать и затем э, взять где-то столовую ложку на стакан кипятка и заварить кипятком и прокипятить буквально минут 5, не больше. Затем дать настояться и пить по стакана три раза в день за 20-30 минут до еды в течение 10 дней. И боль в суставах, различные теологии, это могут быть и воспалительные процессы, и ревматизм, и ревматоидный полиартрит, и травмы какие-то долго дающие о себе знать, начнут уходить. Еще раз напоминаю, одна столовая ложка сухих корней лопуха заварить стаканом кипятка, дать настояться и принимать по полстакана за 30 минут до еды в течение дней.